Вот наверное сейчас, всем привет друзья, сегодня будем разбирать несколько интересных моментов, знаете, таких маленьких фишечек, о которых я уверен многие из вас даже не знали, и они вам точно пригодятся Все началось с игры на РМ, потому что вспомнил про них я именно здесь, и, кстати чисто случайно удалось позлить одного пацана, вот этого Да, вначале прямо по второму раунду он уже понял чем закончится эта игра Но после такого у него полыхнуло просто нереально Тут я банально услышал звук рез и начал прошивать больше это элементарный прострел. Следующий момент, который я уверен, вам тоже понравится. Здесь снайпер либо через дым, либо нет, прошил нашего пацана. И, видимо, отвлекся на мангал, стрельнул и тут же себя выдал, вы это заметили. Ну а теперь старая фишка. Знаете, такая обманка, когда видишь противника прямо перед собой, стреляешь специально и уходишь в сторону. Скорее, по миникарте он понимает, что красная точка, то есть вы уходите как бы налево, но играем-то мы именно на этом, поэтому мы обходим справа. И следующий такой не самый честный, но зато эффективный вариант захода на двойку. То есть мы занимаем мусорку, прокидываем оглушку на правую кнопку мыши и быстренько забираемся. Мне повезло, я даже взорвал кого-то. Но тот самый снайпер просто лежал. И все-таки самое интересное это раунд, который закончится после 14 секунд. Так уже 5 секунд прошло, считаем. Пацанам остается совсем немного. И примерно на этом моменте мне показалось, что я троих одним выстрелом заберу. Но теперь прокиды, которые не перестанут, наверное, работать никогда. Сейчас будет топ-4 самых лучших. И первый у нас на новых переулках. Чтобы закинуть гранату в арку, нужно бросать, отходя чуть назад. Это очень важно. Итак, второй у нас на окраине прокидывается сразу между контейнеров. Можно прямо с Респы. Для третьего главное не упустить тайминг. То есть прокидывать в самом начале раунда. Сразу показываю четвертый, для многих он уже знаком, это карта Вилла, и он работать точно не перестанет. И сейчас будет тот момент, когда я совершу, наверное, самую дорогую покупку вообще в истории своего аккаунта. Это, конечно же, АК Альфа, о котором я мечтал еще с того момента, когда только его увидел. К сожалению, с ресами мне не повезло. Вот он стоит 16 275 кредитов, немного подешевел, покупаем. Все, теперь осталось перевести его с инвентаря на склад. Кстати, играю ее на сервере Браво, если кто не снова. И теперь я надеюсь, вы еще не раз увидите меня с этим уникальным оружием АК Альфа. Но для вас у меня есть кое-что интересное. Просто поставив лайк под самым первым постом в моей группе ВКонтакте, вы уже становитесь участником конкурса на 4 оружия стали. Это уникальная линейка, состоящая из четырех пушек, в том числе и АК-103. В общем, итоги конкурса уже завтра ближе к вечеру. Участвуйте, либо переходите на следующий ролик справа. Всем пока.